Конкретных случаев, когда продается такое имущество, нет. Если компания нуждается в деньгах сейчас, то они проводят торги. Такие вопросы решаются на собрании. Если госкорпорации хотят продать собственное имущество, они проводят инвентаризацию. При положительном решении о продаже компания это имущество продает. Друзья. Больше информации о торгах вы можете получить, посмотрев остальные наши видео на канале, а также если зарегистрируетесь на бесплатный урок по ссылке в описании к видео. Если у вас тоже есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества, то пишите в комментариях под этим видео, мы с удовольствием вам поможем. Если хотите больше полезной информации, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. До новых встреч!